Так, любимка, давай, включайся. И почему я выбрала именно эту запись? Потому что... Потому Создайте что... свой бренд онлайн с красивым логотипом. Здесь, на потому, потому что, лого что здесь он пойдет без микрофона, без всякой вообще вот обработки. Смотрите, что сейчас будет. Гитару. Привет, дорогой зритель и слушатель Авторадио. Это не лето Энди Энди. Добро пожаловать к нам домой, надеемся, что и ты находишься дома, и никто из твоей семьи и близких не болеет. Мы желаем вам всем крепкого здоровья, классного mm -hmm. времяпрождения этой самоизоляции, дарим свои песни. Сейчас будет любимка, та песня, которую, скорее всего, ты знаешь. А еще совсем недавно у меня вышел альбом с названием «Простые Послушай, там очень, очень классные песни. Так, чуть-чуть сейчас... виснет. Просто трачу свой прайм на тебя, тебя, тебя, тебя. Виснет, ребят, смотрите как. И просто трачу свой проект на тебя, тебя, тебя. А, вот смотрите, я бы не сказала, что Нилета очень сильно... Я бы не сказала, что он очень сильно как Зиверт. Коверкает, ну, в плане не коверкает, а использует именно английское произношение. Все-таки он больше поет по-русски, но э, очень сильное здесь натяжение и набыченность. То есть каждый раз на тебя, на тебя, да, он прям затягивает. Даже по нему видно физически, как он вот отклоняется, как будто бы назад, да. И он просто съедает слова, да. То есть вот я пока у него не слышу м, прям такого, знаете, ну сильного английского вот этого фонетического призвука. Вот он очень хорошо натягивает звук и меняет положение гортани, и меняет положение верхнего зевка. То есть у него динамика такая прям, ну, сумасшедшая, честно говоря. Он то поднобычится, то все сбросит, то опять поднобычится, то все сбросит. -пы -на, -на -пы вот, пыльба, пыльба, слышите, куда он? Я не знаю слов этой песни, вообще, наверное, слушаю второй раз в жизни, но тем не менее. И вот здесь динамика, да, опять громко-тихо. Ну, практически в любой песне будет динамика громко-тихо. Но факт остается в том, что вот без микрофона человек спокойно поет, все у него нормально, то есть, ну, как бы петь он умеет, да, вот в такой своей манере. Я вот сейчас вообще не поняла ни одного слова, но он просто съедает слова, то есть Зиверт, она именно на английской фонетике поет, а он просто съедает. Даже в миизмик делает небольшой. И вот здесь тоже пошла динамика. Чувствуете, да, сразу он поднабычился, подсобрал звук вверх. И пошла, пошел совершенно сразу другой звук. Я хочу сила, хочу сила, себя, у тебя. Вы знаете, он как будто бы вот делает вот такое вот состояние, да? И вот на таком состоянии он поет. То есть, если я вот на таком состоянии, да, положении голосового аппарата с вами говорю, вы же тоже понимаете, что не очень четко все говорю, там, и что-то вы не понимаете, да? Когда я опускаю все, речь, ну, более внятная и четкая, да? Когда я приподнимаю, то есть вот что они делают, они приподнимают. Зивер тоже приподнимает, она сильно вот на скале поет, но она еще сильно добавляет, ну, еще раз повторюсь английскую фонетику. Вот в чем дело. Поэтому э, как бы такая такая тема э, с нелетом с нелетом. Давайте еще послушаем. <музыка> ну вот тоже здесь динамика, да? Может быть по звуку не очень. Ну, качеством, да, потому что без микрофона и без всего, но э, песня очень динамичная, очень ритмичная, и э, у меня здесь только один вопрос, насколько долго не лето будет популярен, насколько долго он продержится, да, потому что все-таки это, ну, какой-то мейнстрим, да, это тренды, это э, экстра модно сейчас, и, в, ну, время покажет, насколько долго он будет популярен,